мир всем дорогие друзья сегодня уже начался рождественский пост и я покажу что я готовлю какие два блюда с картофелем для нашей семьи подчистила 7 картофелем натерла на обычной терке Ну вот картофель быстро темнеет довольно но на вкус это не влияет добавила две кружки муки дальше столовая ложка соли и немножко масла на глаз вот бокальчик воды наливаем получается довольно густо еще пол бокальчика добавлю вот. вмешиваем хорошо да Все-таки еще маленько вот это байло, чтобы была такая Я влажная консистенция. Сначала включаю на восьмерку плиту, а потом уже на шестерку, когда хорошо разогреется. Начала раскладывать просто ложкой зачерпываю, вот. И уже. Так вот формирую оладушку примерно до такого золотистого цвета обжариваю тут уже напробую Вот начала делать второе блюдо для этого намывается начищается картошечка картошка будет в мундирах и все глазочки потом это уже Ножом вырежу. Обычно я делала только картошку. Вот она картошка в мундирах, повязанная. Но сегодня хочу добавить тыкву. Приправа какую любите. Соль. Ну и масло немножко. Ну, опять беру примерно столовую ложку соли. Ложку приправы, смесь у меня приправ. ну на глазок немножко масла и как я размешиваю? Я размешиваю руками, ну, мне так удобно, ну понятно руки чистые должны. во-первых Во не скребу мой противень антипригарный, и вообще вот как бы все лучше чувствуешь, лучше перемешивается. Вот. Я пеку в духовке в основном, потому что так, русскую пищу мы не каждый раз. Топим. Ну, включаю часик-полтора, она печется. Вот, собственно, и готово наше второе блюдо из картофеля. Очень полезное, потому что она не жареная а запеченное, еще и с тыквой. Я очень люблю такое блюдо. Ну, Зажарить можно по вкусу. Я люблю вот когда вот так вот подзажаристее. Хотя можно даже еще подзажарить. И будет вообще как чипсы. Это по вкусу уже.